Всем здорово! с вами Гидрадимон4 и сегодня с реакцией на переозвучку с канала The Нафиг. Если бы Алладин Гая Ричи вышел в переводе Гоблина Честно, я ничего не посмотрел нового Алладина. То есть и этого Джина в исполнении Уилла Смита я тоже еще не видел, как он там был в фильме Но его очень много хейтили Давайте смотреть, как переозвучил The Нафиг. И помни, Аладдин, принеси мне лампу. Окей. Сим-сим, откройся. В смысле, блядь, Сим-сим, откройся? Ну, мне казалось, это сработает. Ёб твою мать, ты же сказал, что знаешь, как она открывается. Конечно, я перепутал пещеры. Господи, Аладин, это тебе не какая-нибудь постель принцессы. Как вообще эти две пещеры можно было, блядь, перепутать? Да, Ал, просто отличное желание. У нее пещера открывается И на Сим-сим, откройся. Ее в рот пустыня. Зато теперь можно подогреть чайник, Джинни. Кофе с коньяком будешь? Не, спасибо, Ал. Я и так синий. <свист> ну и что мы опять сделали не так? Джафар, вы отрубили вору руку. Он же украл тыквенную семечку. А вчера закидали девушку камнями за то, что она оголила лодыжку. Не, а чё она провоцирует? Это слишком переборщил, дикари. переборщил он, всех Джафар люди. Хуй ты в тюрбане, Джафар! <свист> Это. Чалма. Да, не перепутай, думала, да? принцесса влюбилась в меня. Вообще-то, это желание не по правилам. Да мне похуй на твои правила. Я тебя понял, Ал, но это желание не по правилам. А если желание не по правилам, то для тебя проку от моей лампы нет. Хоть дырку в ней протри. Извини, Джинни, но я тебе нихуя не верю. А я тебя нихуя и не убеждаю. Это исторический факт. Слышь, Джафар, ну так что я получу свою награду или нет? Видимо, нет. Газим, ты принёс глиняный чайник. И что? А то, что чайник, это не лампа, Газим. Хрупкий сосуд, дешевка, заварник, если хочешь. И если потереть его боковую стенку, то знаешь, что происходит? Что вообще нихуя не происходит? Да что ты в этом усолил? Ты мне насолил. В вот переозвучке очень много мата. Вот только если ты не заметил, сервисы для сервантов мы тут, блядь, не собираем. Ну разве я не гений, а? По-моему, вышло просто отлично. Как тебе новый прикид? Ну, не знаю, Джинни, а меня точно не узнают? Ал, я тебя сейчас так и делаю, тебя мама родная не узнает. Радуйся тому, что есть, понял? Значит, это твоя обезьянка? Да, моя обезьянка. Или, как я его зову, Абу-метатель. Почему а? метатель? Почему он таким потому, метает? Потому что у него есть привычка начинать метать дерьмо в людей. Спеши спеши с выводами? Он не никакое нибудь дикое животное, Абу все-таки прошел курсы дрессировки, поэтому, когда наступает время действовать, чужое дерьмо Абу не трогает. На придет султан. Главное, не Ток свою кидай. Легенды. Если что, зовем друг друга Али. Ты как принц, я как Мухаммед. Понял? А? Я говорю, если дальше будешь так тупить, я вставлю лампу тебе в задницу и самолично ее потру. Я знал Я снал, Али. Асмин, что это? Это мой чай далее? Нет, Джасмин, у тебя мужик в спальне. Что делает мужик у тебя в спальне? Он составляет мне компанию. Стоит! Кипите! Ага, а без штанов он, я так понимаю, потому что печенюшки, блять, оказались для тебя недостаточно сладкими. А, я не понял. М? Хули абу забыл на балу? А? Хули абу забыл на балу? Ну, он это, купается! Ты что, серьезно, приволок обезьяну во дворец? Что значит приволок во дворец? Я его султану не представляю, вина ему хуй налью. да и вместо меня свататься к принцессе, он тоже не будет. Знаешь, это самый необычный бабушка. А кто знает эту принцессу? Детка, это ковер самолет. Его так зовут? Да, но все обычно зовут его турецкий. Ага, дай угадаю, потому что самолет, на котором познакомились у родителя, разбился, и был он, блин, турецкий. Нет, блин, не поэтому. А потому что ковер турецкий жасмин. Слушай, не буду я убивать Джафара. Джины вообще никогда никого не убивают. Разбирайся с ним сам, понял? Ну ладно, тогда просто пиздану его лампы по башке. А? А? Ал, я тебя, конечно, люблю, но рано или поздно ты должен признать, что ты дебил. Прекрати! Раз уж даже магия джина не позволяет вам признать во мне законного властелина Агробы, то в данной ситуации у меня остается только один вариант. Я никогда не выйду за те, я женюсь на султане! Что? Может, моя дочурка сгонает? Папа! Папа, не надо! Братан, пожалуйста, не умирай. Дружище, приди в себя. Мужик, качнись, Принц, подъем. Али, вставай. Аладдин, проснись. <с pointing out> <к portefeği> ну как ты? Ух, воды мне. Блин, Алладин, шел бы ты нахер со своими шуточками? <ских> Дочь моя, присядь со мной. Время пришло поговорить. Вижу волну, да заткни хлеба джазов. Тут твою мать, сколько можно этих. Так да, хоть уже петь, да. <сёк> Задолбали своими песнями. Итак, я жду ответа. Я? Да. Я. Кость Лобковая <сёк> Да. Ну, пере, переозвучка понравилась, но тут слишком много мата. Обычно у него так много мата не бывает. Ладно, если про вас, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой видео, подписывайтесь на мой контакт, подписывайтесь на за нафига и до следующего видео.